Приветствую, друзья! В этом видео я буду регистрироваться в проекте Gin Money, заводить в проект партнера. И это видео будет интересно тем, что по разрешению партнера я запустил свой телеграм как пригласителя и запустил его телеграм тоже на моем ноутбуке, как приглашенного. Он находился рядом, предоставил мне пароль логин. Потом он поменяет пароль. Соответственно, я запустил два телеграмма. И сейчас буду проходить процесс регистрации, показывать, как оно есть. И со стороны, что получает и видит пригласитель, и со стороны, что получает и видит приглашенный. Посмотрите, по-моему, показалось очень наглядно, интересно и подробно. Итак, поехали. Для регистрации в проект Gen Money переходим по ссылке партнера. Запускается мессенджер Telegram. Также в мессенджере запускается бот. Мы видим внизу «Запустить». Нажимаем. Пригласителю приходит уведомление, что пришел партнер. Также в будущем к вам будет приходить уведомление, когда будут приходить ваши партнеры. Здесь загружается первое приветственное видео. Можем нажать «Далее». Идет рассказ о бизнес-инструментах. Нажав «Жирный маркетинг», более подробно рассказ о маркетинге. Нажав кнопку «Регистрация», нам нужно решить простой пример, в данном случае 4 плюс 1. Пишу ответ 5, отправляю сообщение. Мы видим пользовательское соглашение, можно перейти почитать. Нужно нажать «Я принимаю условия». Попадаем в свой личный кабинет, видим пригласителя, видим ID, уникальный свой, сколько заработано, какая команда и какой упущенный доход. В том случае, если вы не отправили подарок за какой-то из уровней, но ваш партнер отправляет, вы можете упустить доход. Поэтому рекомендую покупать по порядку все уровни, то есть отправлять подарки стоимостью от 200 рублей и выше, чтобы в будущем с каждого из этих уровней не упускать доход. Сейчас, чтобы разобраться, как правильно войти в проект, можно нажать «Инфо», здесь есть «Маркетинг», «Обзор бота», «Продукт компании», «Активация пакета», «Правила» и можно вернуться назад. Если нажать «Активация пакета», мы попадаем на пошаговые видео. Регистрация кошелька Pair нам понадобится для того, чтобы активировать маркетинг, «Пополнение», как пополнить Pair кошелек и как активировать пакет в проекте GenMoney. Смотрим по порядку все видео, если у вас нет кошелька, то регистрируем. Пополняем кошелек и активируем пакет. Внизу под этим видео найдете ссылку на кошелек Pair и на биржу BestChange. Рекомендую переходить не из бота по этим ссылкам, а под видео инструкция, которую вы сейчас смотрите. Потому что вы перейдете тогда по моей партнерской ссылке на BestChange и на Pair. И также, когда у себя настроите систему, свой канал сделаете, по которому будут приходить партнеры и по видеоинструкциям настраивать, они также опустятся под видео и нажмут не в боте по ссылке Pair и BestChange, а под этим видео на ссылочке, это уже будут ваши партнерские ссылки. То есть каждый мой партнер, который настраивает систему и делает канал в Telegram, под это видео ставит свою партнерскую ссылку. Таким образом, все наши партнеры регистрируются не по партнерской ссылке от проекта Pair и BestChange, а по каждой ссылке партнера вышестоящего и так регистрируем пару кошелек пополняем пар кошелек минимум на 200 рублей я рекомендую входить нашей команды минимум 200 500 1000 и 2000 рублей суммарно на 3 700. это минимальная стратегия для выхода на доходы от 100 тысяч рублей в месяц и если вы просто хотите пока потестировать под посмотреть вы можете взять свою рев ссылку нажав ресс ссылка вам просят подключить кошелек Pair. Подключаете кошелек Pair, прописываете номер своего кошелька и получаете свою реферальную ссылку. Я вставляю свой номер Pair кошелька. Отправляю. Ничего не сработало, потому что я не нажал кнопку «Подключить». Нажимаю «Подключить Pair кошелек». Вставляю, отправляю. Payer кошелек подключен. Я получил свою реферальную ссылку. Копирую реферальную ссылку. Создаю текстовый документ. Вкладываю эту реферальную ссылку, прописываю в текстовый документ, подписываю, что это моя партнерская ссылка GinMoney. Также на рабочем столе создаю папку GinMoney. В этой папке создаю папки видео, звук, картинки, материалы, письма, сайты, тексты, ссылки. Вот ссылки GinMoney я помещаю свою партнерскую ссылку проекта в другие папки пустые, я все, что касается этого проекта, буду помещать материалы. И в любое время, всегда, когда захочу найти какой-то материал по проекту, на рабочем столе я зайду в папку Ginmoney и найду быстро материал, который мне нужен. Рекомендую всем так сделать. Теперь, когда я получил свою партнерскую ссылку, я могу нажать меню Старт и войти еще раз в Start. Либо могу прокрутить выше, найти кнопку регистрация. Нажав кнопку регистрация, мне просит опять пример. Отправляю Соглашение принимаю условия, так как я не активировал еще, еще раз по кругу прошел. У меня должен быть пополнен кошелек Pair. Я перехожу в пакеты. И мне нужно активировать пакет 200 рублей. Рекомендую активировать пакеты 200, 500, 1000 и 2000 рублей. Это минимальные. Активация пакетов по стратегии в нашей команде для выхода на доходы от 100 тысяч рублей в месяц. Настоятельно рекомендую придерживаться именно этой стратегии. Заходить минимум в проект на 3 700, то есть 200, 500, 1000 и 2000 рублей. Если по каким-то причинам зашли меньше этой стратегии, то максимально быстро, как только можно, старайтесь отправить подарки на суммы вплоть до 2000 рублей включительно. Суммарно на 3 700. И также потом с дохода обязательно уже с полученного активируем пакет на 5000 рублей, тем самым мы попадем еще в дополнительные закрытые чаты проекта и получим доступ к очень сильным инструментам по продвижению и увеличению своего дохода. Если у кого-то есть возможность зайти максимально сразу на 8500, то есть 3700 и 5000, то можете зайти. В моем чате ниже будут показаны все стратегии и плюсы, а также бонусы, которые дают вам каждый следующий активированный пакет. Итак, я пополнил Pair кошелек через биржу Берщан через обменник Муха SS с карты на power кошелек. Карта здесь должна быть подтверждена, верифицирована, но верификация простая. На фоне сайта держите карту, фотографируете на телефон и эту фотографию отправляете. Все, это вся верификация. Это нужно сделать один раз и в дальнейшем с этой карты вы всегда сможете проводить операции через данную биржу. Здесь минимальный перевод с карты на Pair 400 рублей. На данный момент это самая минимальная величина, которую можно перевести и обменник, который минимум позволяет делать остальные дороже. Там 600, 1000 рублей и так далее. Минимальная сумма перевода на мухи от 400 рублей. Я пополнил пары кошелек. Теперь перехожу и пакеты можем активировать любой какой захотим, но я рекомендую начинать по порядку. 200, потом 500, потом 1000, потом 2000, потом 5000 минимально рекомендую 200-500 тысяч и 2000 в нашей команде, но если есть возможность, еще расскажу, что 5000 тоже включительно, потому что тогда попадете в секретный чат и где подключите еще дополнительные инструменты и автоматически набор трафика, то есть привлечение партнеров дополнительно усиленный от команды Джинмани. Итак, нажимаем 200 рублей, оплатить 200 рублей, нам необходимо перейти по этой ссылке, я ее скопирую и вставлю в браузер, так как я по умолчанию включил другой браузер у меня откроется не там где открыт пайр кошелек поэтому вставил в браузер 200 рублей выбираю пая рубли и подтвердить оплатить счет на счету такая сумма мне нужно 200 рублей подтвердить все поздравляем ваш партнер личник активировал пакет 200 рублей ваш подарок 100 рублей на этом аккаунте я не покупал пакет но если я сейчас нажму старт, то я вижу, что у меня заработано 100 рублей. То есть таким образом вы можете даже бесплатно начать работать. Но если партнер моего партнера, который пришел, пригласит партнера, то оттуда я уже не получу свои деньги, они пролетят мимо меня. Поэтому на этом аккаунте мне тоже нужно будет активировать пакет 100 рублей и выше. Но как я показал, даже если на аккаунте я пакет не активировал, просто по партнерской ссылке пригласил человека и он оплатил любой из пакетов, я получил 50% сразу себе на баланс. Еще один очень важный момент. Забыл сказать, здесь деньги в проекте не остаются, они сразу приходят на Pair кошелек. То есть вот я перешел на аккаунт, где являюсь пригласителем. На втором аккаунте я пополнил 200 рублей, оплатил пакет, отправил подарок. Здесь мне прилетело моментально 100 рублей. То есть вы зарабатываете деньги сразу к себе на кошелек. Таким образом, как я и говорил выше, если вы хотите бесплатно потестировать, можете попробовать. Но ну, все работает, я специально в этом видео данный момент показал. Я перехожу в аккаунт, с которого оплачивал. Поздравляю, пакет номер один активирован. Теперь твой доход с пакета 200 рублей не ограничен. То есть там я получил один раз только 100 рублей и больше не получу. Здесь же я с этого пакета, так как я сам его активировал, могу получать неограниченное количество раз по половине стоимости пакета, по 100 рублей. Доступно за 200 рублей Джин MLM и рассылка. GIN MLM это бот, в который я могу собирать партнеров и рекламировать этот проект, либо любую компанию, которую я там пропишу. И также по своим собранным партнерам смогу делать рассылку. То есть мне дается бот для рекрутинга, в который я могу собирать своих партнеров и по своим партнерам делать рассылку. Это за минимальный пакет. Также здесь есть командный чат Сергеева. Если я нажму «Подать заявку», то администратор проверит мою минимальную оплату 200 рублей и добавит меня в чат. Просто человек, который зарегистрировался и не оплатил, хотя бы минимальный пакет не отправил подарок, не имеет права входить в тот чат, его не запустят. Таким образом, с каждым следующим оплаченным, отправленным подарком, вы вместо одного раза, чтобы получить половину стоимости, неограниченно можете получить половину стоимости. Это 250, 500 рублей, 1000 рублей, 2500 и так далее, что очень выгодно. И вас будут добавлять определенные чаты закрытые. И еще прибавляться к вам будут бонусы. Я возьму, копирую имя пользователя. Сбоку GenMLM папочку создал. Настроить папку. Добавить чаты. Вставляю бота. Добавляю в эту папку сохранить. Сохранить. Вот он появился. То есть у меня отдельная папка по проекту. И здесь все чаты сохраняю. Если мы перейдем в чат-инфо. Мы видим, что если ты зашел на 5 пакетов. То есть на пакет 5000 включительно. Ты попадаешь в отдельный секретный чат, где всего 142 участника, успех за 30 дней. То есть здесь каждый день будут выдаваться задания, ты их выполняешь. Каждый партнер получает две воронки и чат-бот. 12 видов трафика, скрипт продаж, школу, MLM. Марафоны, задания, план действий на год. Рекламу на 500 тысяч человек бесплатно и 7 тысяч на баланс для активации бота. Рулетка, трафик со всего интернета на вашу ссылку, о чем я и говорил. Вся команда вам трафик приводит. Здесь каждый день нужно выполнять задания. Пропустили один день, не выполнили задания, у вас горела жизнь. Всего даются три жизни. Пропустили три дня, вас удаляют из чата. То есть цель за 30 дней, чтобы каждый заработал 100 тысяч и научился строить тысячные команды. Поэтому еще раз скажу, если у вас есть возможность войти 200, 500, две 2000 и 5000 рублей, входите, получаете доступ в секретный закрытый чат, получаете все инструменты, которые я перечислил. 30 дней вас ведут, дают задания, реклама трафик, продажи, школа. У вас уже будет своя выстроенная команда партнеров и хороший стабильный заработок. Также, как я показал, по аналогии активируем 500, 1000, 2000 по минимальной нашей стратегии. И у кого есть возможность, сразу 5000 рублей. Получаете неограниченное количество раз по половине стоимости активированных уровней. Итак, давайте буду активировать пакеты дальше, чтобы вы, по моему примеру, тоже активировали пакеты. Раз у нас командная работа. 500 рублей нажимаю оплатить 500 рублей нажимаем перейти открывается кошелек 500 рублей выбираем рублевый подтвердить оплатить счет хватает денег подтвердить все пришло пригласителю что ваш партнер активировал такой-то пакет вам подарок 250 рублей всего заработано 350 рублей и здесь у меня, поздравляю, пакет 2 активирован. Теперь твой доход с пакета 500 рублей не ограничен. Продолжаем. И здесь у меня доступно практикум, визитка, плюс 60 постов, плюс 12 видов трафика, плюс автоворонка. Это еще дополнительно к боту МЛМ и к рассылке. То есть оплата пакета, следующие бонусы. Можно нажать кнопку и перейти на практикум. Вот, соответственно, практикум. Можно проходить. Я также не буду торопиться, переходить из бота, потому что, когда вы оплатите пакет, лучше ссылку на практикум брать у своего пригласителя. Если он уже прошел, например, я прошел практикум, если вы ко мне постутитесь, я вам дал свою партнерскую ссылку на практикум. Здесь партнерская ссылка стоит от проекта. Я вам дал свою партнерскую ссылку на практикум, и, соответственно, вы будете моим партнером. И еще одна причина, почему лучше не переходить из бота, потому что, когда вы будете проходить практикум, у вас первое задание будет здесь дополнительное, поделись воронкой с другом. Вы нажмете и вот возьмете свою ссылку партнерскую на практикум. Лучше ее давать вашему партнеру, который придет в команду. Тем самым заодно вы выполните задание практикума. Первое дополнительное, чтобы можно было дополнительные мини-бонусы на 75 тысяч рублей получить. Не переходим по ссылочке на практикум из бота, а просим у своего пригласителя ссылку на практикум. Потому что он, как и вы, будет проходить практикум. Ему нужно выполнить задание и по своей ссылке пригласить партнера. Думаю, с этим понятно. Можно нажать «Вернуться назад». Здесь тоже. Все, мы закрыли все другие вкладки. Нажимаем теперь 1000 рублей пакет активировать. Переходим к сообщению. Оплатить 1000 рублей. Нажимаем «Перейти». Переходим на страницу оплаты. Рублевый счет выбираем. Подтвердить 1000 рублей. Оплатить счет. Подтвердить. Видим, что бонус 500 рублей. Партнер оплатил 1000 рублей. Моментально прилетело. Всего заработано 850. Пакет реактивирован. Теперь твой доход с пакета 1000 рублей не ограничен. По 500 рублей буду получать больше 1000 раз. Доступно не работ. Это еще один инструмент. Вот реферальный код, по которому его можно активировать. Бонус 100 баллов на счет. Скидка 15%. Опять же реферальный код Запросите у своего пригласителя, вы к нему стучитесь и просите у него код на активацию не работа. Будем помогать друг другу строить реферальную структуру не под проект напрямую, как здесь указано, а будем создавать свой реферальный код, его отдавать партнеру, который у нас его запросит. Поэтому стучитесь к своему пригласителю и просите реферальный код на активацию не работа. Думаю, понятно. И сейчас давайте активируем пакет «2000 рублей отправим в подарок». Нажимаем «2000 рублей» Прокручиваем ниже. Оплатить 2000 рублей. Пайр кошелек, рублевый счет. Подтвердить оплату. Оплатить счет. На балансе есть деньги. Подтвердить 2000 рублей. Поздравляем. Бонус 1000 рублей. Активировал пакет на 2000 рублей. Вам подарок 1000 рублей. Всего заработано 1850. Здесь видим. Твой доход 2000 рублей не ограничен. Доступна школа МЛМ. Инструменты для построения команд. То есть мы получили, активировав пакет от 200 рублей до 2000 включительно, 3 700, это Джин MLM, бот, в которого можно набирать себе партнеров, рекламировать свой проект, делать рассылку. Далее, практикум проходить с проверкой домашних заданий, научиться делать визитку свою, 60 постов получить для MLM, 12 видов трафика и воронку. Далее, оплатив следующий пакет, не работ получили, это современные инструменты работы искусственного интеллекта, и далее «Школа MLM» «Инструменты для построения команд». На данный момент я не знаю, есть ли здесь реферальная ссылка. Если есть, и это тоже бот и тут реферальная ссылка, значит тоже реферальную ссылку берем. Если у партнера ссылки нет, тогда переходим из бота. Но всегда все ссылки сперва спрашиваем у партнера, который вас пригласил. Также и у вас будут ваши партнеры спрашивать и переходить сперва по вашим ссылкам. Если у вас нет, тогда уже по ссылкам из бота. Таким образом, у меня оплачены пакеты 200, 500, тысяч 2000. И сейчас пойдет доход, заработка. Как только у меня соберется 5000 рублей на активацию пакета, я сразу активирую пакет 5000 рублей. Потому что тогда буду участвовать в 30-дневном марафоне с проверкой домашних заданий, с доведением до результата по доходу в месяц от 100 тысяч рублей. Всем рекомендую этот пакет активировать с дохода. Если у вас есть возможность его активировать сразу, можете активировать сразу. Ну и конечно, по желанию, можете активировать пакеты и дороже. Все зависит от ваших возможностей, но минимум рекомендация 200, 500, тысяч 2000, как я показал сейчас в видео, и сразу по возможности 5000 рублей. Это стратегия работы нашей команды.